Я снимаю свое видео. Я расскажу об одном баге, который есть в игре Blocky Cars Online для Андроида. Не знаю, как это с Айфоном, но у меня только Андроид, а больше Айфонов нету, и Айпадов тоже нет. Так, вот покажу сейчас этот баг. Эмодзи так от в игроков. Вот. Найдите сначала вот такую вот сетку защитную, или как там, ну защитное поле, ладно. Прыгните в реку, музыка заканчивается, странно. Когда вы прыгаете в реку, тогда музыка заканчивается. Наверное, это река Пенза. вот. Вот, вот так вот работает. Вы тут можете нормально двигаться, но немного по-другому, который за полем вот эта и все равно все синие она одна нормальная и заборы нормальные вот сейчас расскажу поподробнее об этом баге вот. когда вы попытаетесь пройти тогда вы просто влетите сюда как можно прятаться в других игроков и они не смогут пройти из-за каля а так всем пока Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока.